Так, коллеги, в этом блоке мы с вами рассмотрим систему поддержки социального предпринимательства и рассмотрим, какая же существует инфраструктура поддержки в мире и в России. В мире она достаточно богатая, в России формируется, вы можете пользоваться и той, и другой. Итак, всего выделяют, по сути, четыре блока поддержки. Это акселерация, это помещение, это продвижение, это финансирование. А, международный опыт. Что такое акселерация? Акселерационные программы представляют собой программы ускоренного развития проектов социального предпринимательства. Как правило, они составляют от 3 до 6 месяцев и включают следующий набор элементов. Это стратегические сессии. То есть это одно-двухдневные сессии, когда вы с утра до вечера, они могут быть выездными, могут быть невыездными, но это достаточно длительные сессии, когда вы с утра до вечера занимаетесь тем, что обсуждаете ваши проекты и логику развития ваших проектов вместе с экспертами, вместе с другими социальными предпринимателями, вместе с тренерами. И вы выходите в этом плане на принципиально новый уровень. Есть еще важная вещь здесь, то что на стратегических сессиях вы начинаете обсуждать эту тему друг с другом, то есть с другими социальными предпринимателями, которые также могут быть вашими партнерами, могут быть вашими конкурентами. Вот. ну Как правило, кстати, партнерами, потому что в социальном предпринимательстве все-таки партнерство формируется. И здесь выстраиваются новые отношения, более интересные и яркие проекты, чем было до этого, до этого времени, например. Потому что возникают очень интересные партнерства. Это стратегические сессии. Как правило, стратегические сессии проходят где-то раз в месяц и предусматривают собой некую образовательную компоненту, некую компоненту обсуждения, рефлексии и, соответственно, следующего шага в развитии. Следующий компонент, который широко представлен в акселерационных программах, это коучинг. То есть в данном случае коучинг или трекерство, можно его так назвать, это так называемый волшебный пендель, который позволяет социальному предпринимателю еженедельно встречаясь с коучем-трекером, быстро двигаться. То есть на этих встречах он говорит, что у него получилось, что у него получилось, и ведет разговор по поводу того, а что нужно сделать для того, чтобы более быстрее получалось, или в чем у него затыки. И исходя из этого возникает понимание того, куда важно двигаться социальному предпринимателю, чтобы решать эти проблемы. Следующий блок ⁇ это менторство. Менторы ⁇ это успешные предприниматели или успешные общественные деятели, которые могут помочь социальному предпринимателю структурировать свою бизнес-модель именно под данную местность, под данную территорию, на которой социальный предприниматель работает. Это может сделать только человек, который уже прошел опыт запуска своего бизнеса, который знает все ходы и выходы на данной территории. Поэтому это очень важно, и менторы всегда очень важный компонент в акселерационных программах. Следующий блок — это продвижение. Продвижение здесь необходимо для того, чтобы больше людей да, узнавало о социальных предпринимателях. То есть это различные конференции, проектные сессии, семинары, вебинары, на которых рассказываются о данных социальных предпринимателях, об участниках акселерационной программы. Как правило, внутри акселерационной программы довольно много есть разных мероприятий, которые ориентированы на продвижение участников. Поэтому это тоже очень позитивный ресурс. И последний блок, который здесь есть, это привлечение ресурсов, помощь привлечения ресурсов. Как правило, вокруг акселерационных программ есть довольно много социальных инвесторов, инвестиционных фондов, бизнес-ангелов, которые для себя ищут проекты для инвестирования, для социального инвестирования которые они готовы вкладываться. Так, в частности, в международной практике есть довольно много фондов. В российской практике мы сейчас чуть позже к этому придем, но тоже существуют фонды, которые формируются и которые также готовы инвестировать в социальных предпринимателей. В международной практике самые, вот, ну, одни из самых известных акселерационных программ это акселерационная программа Unreasonable Institute в Соединенных Штатах, Mass Challenge в Соединенных Штатах, там вообще все довольно такие популярные программы. И Пропеллер, И есть еще одна достаточно популярная программа Global Social Benefit Institute, которая международная программа, ориентирована на искоренение проблемы бедности, например, в мире. Есть еще одна шведская программа, которая называется Social Entrepreneurship Forum, которая ежегодно собирает 8 человек, и 2 месяца в Стокгольме они с ними работают. То есть довольно много международных программ есть. Как правило, они бесплатные, поэтому я вам рекомендую в них участвовать, потому что это позволяет как раз получить дополнительные источники ресурсов для довольно серьезного развития. Так мы посмотрели с вами международный опыт акселерации. Следующий блок — это пространство для социальных предпринимателей. Что это такое? То есть это, по сути, места, где социальные предприниматели могут встречаться и общаться с друг с другом в неформальном пространстве, где они могут работать, где постоянно проводятся различные мероприятия для них. То есть в частности есть четыре типа сервисов, которые предоставляют вот эти вот места, эти площадки. Это каворкинг, это мероприятие, это интересные сообщества, лидеров социальных изменений, и это акселерационные программы. Как правило, на этих площадках акселерационные программы также запускаются. Вот вы видите на слайде, опять же, три места, такие три площадки, где это есть. Это «Пропеллер» в Новом Орлеане, это «Social Impact Lab» в Берлине и это сеть «Импакт-хабов». «Импакт-хаб» есть в Москве, там есть и коворкинг, там проводятся и мероприятия, там есть сообщество, там есть акселерационные программы. Поэтому, если вы хотите где-то, например, посетить такое пространство, то вы можете прийти в московский «Импакт-хаб». Impact Hub — это сеть а, таких пространств по миру. То есть, например, практически, они есть практически в каждом городе. Поэтому если вы а, находитесь в каком-то городе или едете в какой-то город, а, то я вам рекомендую в интернете посмотреть а, Impact Hub, найти его и по месту прийти туда, познакомиться с местными социальными предпринимателями, пообщаться с ними, возможно, принять участие в мероприятиях. То есть такие площадки есть. Таких площадок становится все больше и больше, и опять же там чуть позже мы проговорим, какие есть еще площадки в Российской Федерации. Следующий блок — это продвижение. Какие есть международные мероприятия, в которых есть смысл участвовать и, собственно говоря, для чего нужны площадки по продвижению? Это обмен опытом, это обсуждение общих проблем, потому что здесь, например, если вы решаете проблему занятости людей с аутизмом, то они собственно говоря общие, или если вы решаете проблему занятости бомжей, то они опять же общие, или если вы решаете а, проблему не знаю, там, развития предпринимательства среди а, молодежи и подростков, то они опять же общие. И в этом плане есть смысл коммуницировать и обсуждать это совместно, Третий блок – это продвижение идеи социального предпринимательства, благодаря которым, собственно говоря, проводятся эти мероприятия. Ну и поиск партнеров. Естественно, поиск партнеров, потому что на таких мероприятиях достаточно много различных стейкхолдеров. То есть это и представители власти, это и представители бизнеса, это и другие социальные предприниматели, в результате взаимодействия с которыми вы можете выходить на новый уровень развития ваших проектов. И вот здесь, вот опять же, на слайде приведены, три э, достаточно популярных э, международных форума. Это Сколл форум, э, международный, международный форум Скола Foundation э, по социальному предпринимательству. Он ежегодно проходит в Оксфорде, э, собирает достаточно много людей, с 2004 года про, проходит. Это международный форум, который был в 2014 году в Сеуле, например. Он мигрирует по разным странам. Вот В 2014 он был в Сеуле, в 2016 году он будет в другом городе. Опять же, надо залезть в интернет, посмотреть, где он будет точно. В 2017 году будет еще в другом городе. Это форум позитивной экономики, который пришел к нам родом из Франции. И тоже он развивается на разные территории, на разные страны. И есть еще Международный форум социального бизнеса, который поддерживается Мухаммедом Юнусом, соответственно, Нобелевским лауреатом, первым Нобелевским лауреатом, который получил премию именно за вклад в развитие социального предпринимательства. Поэтому площадки важны. Опять же, как правило, большинство этих площадок ищут интересных спикеров. Поэтому, если вы знаете английский язык, смело подавайтесь и, скорее всего, вас пригласят для того, чтобы вы приняли участие в этих форумах. И следующий блок — это финансирование. Что, какие возможности есть с точки зрения финансирования на международном уровне? На международном уровне довольно много финансовых институтов, которые поддерживают социальных предпринимателей. Вот в данном случае на слайде приведены четыре фонда, которые поддерживают. Что вы, на что вы можете претендовать? Какой, какая поддержка существует? Первое — это возможная оплата личных расходов. Это, возможно, оплата обучения, и это, возможно, оплата участия в форумах. То есть именно, по сути, ваше развитие как предпринимателя, когда вы можете позволить себе не где-то зарабатывать деньги, а вкладывать ваше развитие как социального предпринимателя, а когда, по сути, вы получаете инвестицию для того, чтобы двигаться как социальный предприниматель. Например, фонды Rich for Change и Ashoka, они дают трехлетние стипендии, которые позволяют вам в течение там, трех лет да, заниматься только свои, по сути, своим социальным бизнесом и развивать его. Поэтому это очень такая позитивная вещь, и опять же, вы можете на нее претендовать. Российская практика, которая существует. Что у нас есть с акселерационными программами? До этого я достаточно детально рассказал, какие там блоки, куда вы можете пойти и где вы можете заявиться в акселерационную программу. Значит, первое. У нас есть школа социального предпринимательства достаточно широко на базе центров инноваций социальной сферы. Поэтому если в вашем городе есть центр инноваций социальной сферы, приходите туда, и они вам должны предоставить довольно исчерпывающий комплекс мер по вашему развитию как социального предпринимателя. Плюс у нас есть федеральная акселерационная программа для социальных предпринимателей «Социальные инновации», куда вы также можете заявиться и где вам также помогут с точки зрения развития вашего бизнеса как социального бизнеса. Федеральная акселерационная программа она действует в нескольких субъектах Российской Федерации и ориентирована в том числе на масштабирование больших проектов, но об этом мы поговорим чуть позже. Это акселерация. Следующая вещь. Помещения. Какие есть помещения? Значит, у нас есть каворкинги, как я говорил, у нас есть Impact хаб в Москве. Это для предпринимателей, для некоммерческих организаций. Кроме того, в Москве сейчас создается пространство, которое называется благосфера, которое ориентировано на социально ориентированные некоммерческие организации. Помимо этого в Москве есть ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, где также вы можете приходить, работать. Это место для встречи с интересными людьми, где проводится много мероприятий, и можно там поработать. Коворкинговое пространство тоже есть. Следующая вещь. Где можно поработать? В библиотеке. Так, в частности, в Красноярске, например, на базе Сибирского аэрокосмического университета, библиотеке Сибирского аэрокосмического университета, создан такой центр социальных инноваций, который как раз является площадкой для встреч и развития социальных, лидеров социальных изменений. В Москве есть ряд библиотек, которые также предлагают свои площадки для таких людей. Ну и плюс есть девелоперы, которые на базе своих площадок предлагают и создают разные интересные пространства. Так, в частности, у нас есть довольно большой уже пул девелоперских компаний, которые при строительстве микрорайонов закладывают места для как раз так называемых соседских клубов, на которых на базе которых может происходить разные интересные активности, могут развиваться социальные инновации. Следующее ⁇ это продвижение. С точки зрения продвижения у нас есть довольно много в России, довольно много форумов, проходят слеты социальных предпринимателей, проходят ежегодные премии, вручается за вклад в развитие социального предпринимательства, который учредил фонд ⁇ Наше будущее ⁇ Премия называется ⁇ Импульс добра ⁇ Выпускается каталог проектов социальных предпринимателей. Вот вы видите здесь на слайде, он достаточно красивый. Поэтому, опять же, здесь надо принимать участие в слетах, в конкурсах, в премиях, потому что это дает вам возможность быть более узнаваемым и продвигаться. Ну и с точки зрения финансирования, что у нас есть? У нас есть финансирование негосударственное, государственное, есть финансирование государственное. С точки зрения негосударственного финансирования, конечно, лидером является фонд «Наше будущее», который предоставляет займы до 7 лет, до 7 миллионов рублей под 0%, и который предоставляет инвестиции до 50 миллионов рублей. Помимо этого есть система государственного финансирования, которая предоставляет субсидии до полутора миллионов рублей. Существуют президентские гранты на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, существуют гранты на уровне субсидий, на уровне субъектов Российской Федерации тоже поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, с точки зрения негосударственных финансирования, многие крупные бизнесы, как то «Русал», Металл «Металлинвест», «Норникель», «Объединенная металлургическая компания», также поддерживают социальных предпринимателей через систему, либо займовую беспроцентную, либо грантовую, то есть такими возможностями тоже надо пользоваться. Если вы живете на территориях присутствия этого крупного бизнеса, то вы можете посмотреть их сайты, их программы и активно участвовать в данных программах. Таким образом мы рассмотрели с вами систему поддержки социального предпринимательства в мире и в России. Как вы видите, она достаточно многогранна. К сожалению, там системности еще в этой поддержке нет, но тем не менее довольно много различных элементов поддержки есть. В данном случае, если вы находитесь на уровне стадии, на уровне идеи, то я бы вам рекомендовал обратиться вот к этому курсу, например. Если вы находитесь на уровне уже действующего бизнеса, то вам есть смысл пойти в акселерационную программу, которая поможет вам с точки зрения масштабирования вашей деятельности через комплекс услуг, которые предоставляют акселераторы. Следующая вещь. Если вам нужны деньги, то вы можете подаваться в различные грантовые программы и опять же двигаться и масштабироваться. Но я бы рекомендовал опять же это делать через акселерационные программы, потому что в них уже сосредоточен весь комплекс мир И благодаря участию в ним вы можете привлекать и получать максим, максимальное число источников. Ну и продвижение. Опять же, пишите, участвуйте в различных конкурсах. Здесь опять же есть смысл сказать, участвуйте, приходите в акселерационных программах, потому что там выстроена достаточно широкая партнерская сетка с другими организациями, форумными, конференциями, которые проводят, которые они вас могут рекомендовать и через которые вы также можете активно двигаться и развиваться. Поэтому пользуйтесь всеми мерами поддержки. Но в основном приходите в акселерационные программы, потому что именно они, на мой взгляд, позволяют вам получить максимум возможностей для того, чтобы вам масштабироваться и достичь максимум социального эффекта. Спасибо.